сам свою кандидатуру. Но когда тебя поддерживает партия, это тоже большой плюс. Праймер сдает возможность проявиться молодым людям. И я очень рад, что...